Всем-всем-всем привет, с вами как всегда Skyns TV я очень рад что вы со мной, а для тех кто до сих пор не подписался, я порекомендую оформить подписку и нажать на колокольчик и после этого наслаждаться просмотром видео. Сегодня вы узнаете существовали ли вообще амазонки, если да, то где и чем они занимались. Для начала, в мифах Древней Греции можно прочитать о могучем богатыре Тессе, сыне афинского царя Эгея, который плавал к берегам Понта, Черного моря. Когда корабль стоял у побережья страны Амазонок, Тесей пригласил их царицу Антиопу, которую он полюбил, к себе на палубу. Стоило Антиопе подняться на корабль, как вдруг гребцы дружно налегли на весла, и оставшиеся на берегу Амазонки уже ничего не могли сделать, чтобы спасти свою царицу. Тогда они отправились в Афины, чтобы освободить ее. Но Антиопа уже успела полюбить мужественного Тесея и стала его женой. Когда Амазонки подступили к стенам Афин, Антиопа уже сражалась рядом с Тесеем против своих бывших подданных. Целых четыре месяца. Бесстрашные амазонки воевали с греками. Но потом грекам удалось заключить с ними перемирие, и амазонки вернулись обратно к себе в Причерноморье. Но а в легендах многих стран мира рассказывается о мужественных женщинах-воительницах амазонок, которые жили отдельно от мужчин и все свое время посвящали воинским занятиям. Но не только легенды повествуют об этих удивительных женщинах. О них упоминается также во многих исторических документах. Отличным примером может служить в сравнительном жизнеписании древнегреческого писателя Плутарха, который писал как раз таки о них. Здесь также можно прочитать биографию Тесея, который действительно жил когда-то в Афинах, путешествовал в страну амазонок и похитил их царицу Антиопу. Не только полутрах, но и другие древнегреческие историки указывают, что амазонки жили на побережье Черного моря, в Крыму и на Кавказе. Уже в более близкие к нам время лейб-медик Петр I Готлип Шобер, побывав на Кавказе, привез оттуда любопытные рассказы о женских племенах, которые управляли мужчинами. Поручали им только самую черную работу по хозяйству и запрещали даже прикасаться к оружию которыми сами женщины владели в совершенстве. Сейчас уже найдены материальные подтверждения того, что амазонки действительно существовали. На Кавказе, в Северном Причерноморье, в курганах азаве обнаружены сохранения женщин воительниц В древние времена было принято рядом с умершим класть в их могилы различные предметы, которыми эти люди пользовались при жизни. Вот и в этих захоронениях рядом с останками взрослых женщин и даже девочек-подростков лежат не только бусы, но и в большинстве количестве мечи, воинские доспехи и колчаны, полный стрел. В одном из донских курганов была обнаружена клиненная ваза с изображением садницы, от которой защищается пеший воин. Следы амазонок встречаются не только на территории России, в Закавказье и на Украине,